Проектов на данный момент составляет 184 миллиона евро. Активных портфельных проектов 71. Из них в энергетический сектор 5%, процентов финансовые институты 24% и в промышленность, торговлю и агросектор 18%. При этом доля частного сектора составляет почти 53%. Премьер особо подчеркнул, что наиболее приоритетными сферами сотрудничества между правительством и международными партнерами по развитию на сегодняшний день являются проекты, направленные на развитие регионов. Глава правительства также выразил благодарность за принятие стратегии ЕБРР для Кыргызской республики до 2024 года, в рамках которой будет осуществляться сотрудничество. Мухаммед Клай Балгазиев также выразил признательность за оказываемое содействие по улучшению бизнес-климата, направляемые усилия по поддержке бизнес-среды, в частности за поддержку в создании Института защиты предпринимательства бизнес-омбудсмена. Отмечено, что республика развивает направление государственно-частного партнерства, и в стране принята новая редакция закона о ГЧП, Создан Центр государственной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 В Джалабаде пострадавшего во время драки мужчина скончался. По информации Водорегиона 26-летний местный житель умер в реанимационном отделении областной больницы. Назначены экспертизы. Напомним, 9 сентября в Джалабаде толпа молодых людей жестоко избила 26-летнего молодого человека. Пострадавший был госпитализирован. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. Спасти медикам его не удалось. Двоих подозреваемых милиция задержала сразу после драки. В Алабукинском районе трое подростков пострадали в результате ДТП. По данным Пресс-службы управления обеспечения безопасности дорожного движения Чалобацкой области, ДТП произошло примерно в 23.00 в селе Софет-Булан. За рулем автомобиля находился 16-летний подросток, который, по предварительным данным, не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали водители, два его 16-летних пассажира. Все они доставлены в больницу. Факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков, назначенной необходимой экспертизой. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанжбека Кулматова и Албека Ибраимова. В суде допросили свидетеля по эпизоду со строительством школы. В жилмассиве Калы Сордо экс-премьер-министра Джиумарта Турбаева. отметим 14 обвиняемых, включая Кулматова и Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч сомов. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств. СТНК ТНК «Достан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.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 В пригороде Южной столицы жители села Акбура стали заложниками административной коллизии. Формально село относится к Расуйскому району, однако по факту расположено на границе Оша. Однако людям перекрыли дорогу для проезда транспорта. В итоге они вынуждены ездить на работу, а дети в школу по объездной дороге Ош-Ноукат. Мои коллеги с подробностями. Здесь у нас находился коридор. Раньше Это судьи нету. и сотрудники аппарата Балакчинского городского суда работали в тесных помещениях. Поэтому из-за отсутствия условий граждане вынуждены были дожидаться проведения своего судебного процесса по 5-6 человек в самом судебном зале. Теперь после капитального ремонта и достроек у суда появились дополнительные помещения. Кроме того, в залы были установлены камеры видеонаблюдения. Теперь у граждан есть полная уверенность в том, что процессы ведутся прозрачно. В настоящее время в суде имеется два просторных зала, которые оснащены онлайн-камерами. Также имеется аудио-видеофиксация в данных судебных заседаний. Также открыты окна как по гражданским, уголовным и административным делам. В новом двухэтажном здании есть камеры безопасности. Предусмотрены отдельные кабинеты для судей и сотрудников аппарата Балакчинского суда. Комната для несовершеннолетних, помещение для конвоя и контрольно-пропускной пункт. Новое здание является огромным продвижением судебной системе страны. В каждом здании есть все условия для проведения судебных процессов. Кабинеты оснащены компьютерами и новым инвентарем. Таким образом, одним из основных направлений судебной реформы является улучшение материально-технического обеспечения объектов судебной системы и создание условий для качественного отправления правосудия. Бекмамата Санбекулу, Аим Джумалиева, Иниат Эргешева, ЛТР, из кульская область. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.